Всем привет, ребята! Это канал Заработок в интернете с нуля, с вами панда. Сегодня расскажу способ, на котором мой дядя заработал за 2 часа 5000 рублей. Да-да, не удивляйтесь. Итак, история вообще абсолютно чумовая. Нужно было нам купить шуруповерт, а дядя у меня большой любитель поэкономить. Ну, такой прям вот большой любитель поэкономить. Я, например, не хожу во всякие ломбарды, а он, как вы поняли, пошел. Пришел он в ломбард. И купил там шуруповерт за 2000 рублей. Я не знаю, откуда этот шуруповерт. Я вообще не понимаю, откуда в ломбардах берутся вещи. Мне страшно предполагать, откуда они берутся. Потому что мой сосед, который сейчас на пятой ходке, был частым э, посетителем ломбардов. Так вот. Дядя купил у меня шуруповерт за, собственно, э, 2000 рублей. Вот. Там нужно было... Четыре самореза мы в стену просверлили завинтили. Вот. И потом он говорит, тебе нужен этот шуруповерт. Я говорю, да, в принципе, нет. Он говорит, ну ладно, я говорит, вот да, продам и ушел. Я думаю, ну продаст, продаст, думаю в ломбард сдаст. Потом при... звонит мне, буквально, вот, ну, приходит из... э... сюда и хвастается. Что, говорит, этот. Я говорит, шуруповерт, помнишь? Я говорю, да, я его продал. Я говорю, ну и что, почем продал? Он говорит, за 5. Я говорю, как за 5? Он говорит, ну так вот, он говорит, потому что новый стоит 8, я говорит, продал за 5. Я говорю, как ты продал за 5? Он говорит, слушай, я, говорит, этот зашел на Авито. Создал объявление, а он там продавал какой-то свой, какой-то противогаз, продавал какую-то одежду старую военную, Но ну, никто у него не покупал. Ну, знаете, все подряд всякую ерунду продают. Вот. А тут, говорит, этот продал, говорит, за 5 штук. Я говорю, что, серьезно? Он говорит, да, продал за 5. Вот. И потом, короче, он в итоге пошел еще в ломбард, купил два телефона и на Авито их продал оба что-то там по 500-600 по 600 рублей дороже. Я говорю, окей, как бы, а почему не сделать такую систему? Я вот сейчас, внимание, сейчас бизнес-идея, которую я вам предлагаю. Он выкупает товар, и он как бы рискует, поняли суть, да? То есть он покупает, и он может не продать его на Авито потом, хотя вы видите, на, на, на Авито все продается. вот. А можно как сделать? Можно прийти в ломбард, заплатить, допустим, рублей 200-300, вот, или вообще там договориться за, за шоколадку, за бутылку пива, сфотографировать весь товар, который есть в ломбарде, в маленьких городах, я думаю, это сработает, прийти на авито, выложить весь товар, короче, на авито, сделать наценку, и, короче, что продалось, то просто выходишь в этот, в в ломбард забираешь в ломбарде и приходишь продаешь если ну если не, не, не ну если есть покупатель если нет покупателя ну и фиг с ним короче такой дропшиппинг на авито буквально ломбард и, и вот ну и доска объявлений мне кажется офигенный пример рекомендую попробовать но ну, прикольный бизнес реально с нуля вообще никаких знаний не надо только ходи он продавай прикольная моделька мне, мне очень понравилась вот такая гения, гениальная на самом деле мысль вот я думаю что вам тоже было интересно прикольный басок продают но состояние убитое Окей, okay, ребят, спасибо за просмотр, прикольные способы заработка будут на этом канале, так что подписывайтесь.